Доброго времени суток, с вами Катамхали Американский крейсер 10 уровня Дэмойн Карта Спящий Гигант, игрок Q-класс Подбирается здесь Дэмойн, дабы занять позицию такую, чтобы Приспокойненько стрелять и при этом не светиться Но ну, я думаю, тут так не получится, да, потому что вот справа Кронштадт И он в любом случае будет здесь светить Дэмойна ну, немного удалось пострелять в Шермана. Почти четыре прочности у него есть. Отгрыз Демойн. Ну и союзный эсминец сейчас его должен добрать. Если сам, конечно, не сольется. Да, я солью. Там у Геринга тоже прочности немного. Вот и происходит. Да, один-один. Обменялись эсминцами. Вот так вот. Потеряли, так сказать, светляка на фланге. Ну, благо, что противник тоже. Ну так и будут теперь с Кронштадтом перестреливаться Ну в такой ситуации, мне кажется, у Демойна больше все-таки шансов Потому что Кронштадт фугасами такого большого урона, как Демойн, наносить в принципе не может Там в основном идут бронебойки вход. ход, но... Учитывая, что Кронштадт. Ой, Демоинборт, конечно, подставлять сейчас не будет. И у Кронштадта поэтому шансов гораздо меньше. Ну, там еще плюс. Союзники здесь немного помогают. Бац еще сливается. Эсминец один, у противников крейсер. Пока все идет. Ну, почти на равных. У противника только что больше захваченных точек. Сейчас, По-моему, под фокусом Кронштадт отправится скоро в порт. нам Пуэрто-Рико вражеский уничтожает ее сина. Как, где, зачем, когда? Ясина такой крейсер, который, ну не знаю, надо постараться, чтобы уничтожить, если, конечно, на нем правильно играть. Да, он очень дальнобойный. На нем самое оно играть как раз таки от предельно дальней дистанции фугасами он наносит просто бешеный урон. Я знаю, я сам себе прикупил этот крейсер и, в принципе, он достаточно комфортен как раз для игры на дальних дистанциях. Да и здесь тоже смотрел я бой, записывал видео, помню, где там еще ставят на этот крейсер модернизацию на дальность, и там даже линкоры могут некоторые только мечтать о такой дальности. Там, у него базовая-то, по-моему, за 20 километров. Посмотрим, так вообще там... Всю карту почти перекрою Ну что, Кронштадт, все, союзники, союзники помогли, добрали. Но ну, все равно Демон 66 тысяч в общей сложности и почти все это из Кронштадта было вы вытащено. Идет здесь Ямагири. А выкатываться опасно, да? Там рядом Кремль, ну Ямато немного подальше Еще Плюс республика сразу, когда три линкора на фланге, на крейсере, себя чувствуешь не особо комфортно. Ямагири, ну ты, ты же знаешь, что здесь Демойн за углом стоит. Куда ты? Некоторым эсминцам прям чешется выскочить, чтобы торпеды свои куда-то пристроить. А у Демойна здесь нет прострела, а дальше выкатываться он боится. Ну оно и не мудрено. Хотя, да, я не думаю, что по нему сейчас пошел бы фокус, если бы демоин более тогда вот высунулся. Там можно немного, чтобы был здесь все-таки прострел. Счет равный пока что 4-4. Ну и Ямагири, по-моему, отправляется в форт. Да? Мы, мы не знаем вообще, что есть такие вещи, как РЛСК, гидроакустики, да. Из-за света уйти у него не получилось. Ну, фланг. Почти что потерян все равно получается всеми стараниями. Крейсер. Кто-то он смотрю на мини-карте. что ли? Шредер, Шредер. Короче, без разницы флаг решил покинуть и остался там еще один союзный линкор. Ну вот, думаю, прекрасно занял позицию, спокойно себе настреливаешь, за свет не попадаешь, но вдруг что-то ему это стало скучно, он решил <по -по -по -по пойти, ну, по-видимому, на центр, да, здесь, в принципе, такая тоже позиция, что можно настреливать, тем более четыре линкора сразу собрались, жги, не хочу. Главное, был бы свет. И самому при этом сейчас не засветиться. Да, тут на грани, вон, пандер. Сейчас, ну что, успел. Успел Демоин проскочить, даже в засвет не попал. На тоненькую. Эх, да, вот, вот эсминцу бы тут сейчас было раздолье на фланге каком нибудь Симакадзе, ну или, понятное дело, к тому же Ямагире. Бросай, куда попало, что-нибудь да попадет. Ямато там с полным запасом прочности еще и в угол убегает хотя. Да прекрасно понятно, что на фланге противников больше никого в принципе не осталось. Ну, дымой, ладно. Про дымой они знают. Зачем бежать туда в угол, когда у вас на фланге преимущество, не знаю. Наконец-то можно по фандрам пострелять Но недолго, да, там пару залпов Все остальное уже не пролетит По Ямато дальности Не хватает Но если только что по республике получится Сейчас пострелять Счет пока что По-прежнему равный 5-5 По очкам команда немного впереди Но это пока ни о чем не говорит Все еще может кардинально поменяться минус. Гинденбург вражеский сливается. Да, думаю, как-то выпал немного из боя, но вот, наконец-то, есть возможность пострелять по республике, только только с кормовых орудий. Надо сдать немного назад. Да, но корабли это не танки. Пока здесь остановишься, пока задняя там начнет скорость набираться. А он, бац, еще и уходит из, из засвета, но возвращается. Опять уходит. Ну, так часто происходит, да, вот эти моргалки иногда раздражают. Дымой на фугасы. Ну, хотя, стреляя в борт, наверное, все-таки. На бронебойках с подручней. Дымой, то у нас все равно. Как-никак. Тяжелый крейсер. Сколько... Ну, хотя калибр у него там <смех> небольшой. Из линкоров, конечно, цитадельки не повытаскиваешь. Только там 203 миллиметра. Поэтому, все-таки фугасами пользуются такие корабли чаще. Ну, опять же, все зависит от выбранной цели. Ну, и от дистанции стрельбы. Минус. Союзный крейсер, как раз который убегал тогда еще до этого с фланга отсюда. Сливается где-то, не знаю, на миникарте не заметил. Ну и противник впереди. По очкам, и на один корабль у него больше. Причем линкоры пока ни один еще не слился у противника. Все в строю. Ну, это не, не, не всегда благодаря тому, что игроки хорошо играют, а просто благодаря тому, что они сидят в шопе мира и просто не попадают под, под, под внимание. Сейчас здесь дымойно, может стать жарко. Идет республика. Сюда, на центр. Есть пожар. Ну, здесь только. Надеяться на везение. А, ну хотя там мне там республику отвлекает Мекленбург, я его сразу не заметил, а так. Вот не было бы здесь Мекленбурга, и пойди, республика на центр, Дымой, ну не знаю, что он с ним может сделать. Ну, если, конечно, там бортом со всем бронебойками, можно, в принципе, быстро уничтожить. Республика. Далеко не самый бронированный линкор. Демойного, ну, я думаю, будет. Ну, цитаделька, конечно, не выбьет, но пробивать все равно будет. Да, он по, по надстройкам, там, он видно, нормальный урон проходит. Уже остается всего четыре, корабля. 4 против шестерых, но сейчас будет минус один, четыре в 5. Зато по очкам какое огромное преимущество, благодаря тому, что захватили центр. Как противник вот это вот прозевал. Ну, нельзя в этом режиме давать центра захватить. Там хочешь, не хочешь. Если ты думаешь о победе, то когда появляется центральная точка, ну и там всегда, когда бой идет, там пишется время до появления этой точки, надо находиться где-то неподалеку. Чтобы у тебя шанс на победу оставался. Потому что просто потом не всегда есть возможность уничтожить всех, и ты проигрываешь по очкам. Да, потому что когда очень большая разница А сейчас она большая в 500 единиц 500 очков точнее Догнать уже потом просто нереально Достаточно одному игроку просто где-нибудь спрятаться до да, сколько боев так бывает, когда <laughs> заканчивает бой победой один оставшийся авианосец Ну понятно, авианосцы по большей части где-то Где-то находятся вдали от сражения И В итоге, да, даже вся команда уничтожена У противника еще пол команды В строю, но, тем не менее Пачкам по проигрывает, потому что Просто уже не хватает Времени, чтобы этот авианосец Обнаружить и уничтожить Сейчас надо добирать Фандера 20 тысяч прочности у него всего Главное не подставлять борт Потому что Фандер все-таки гро грозный Линкор, 457 миллиметров С комфортной быстрой перезарядкой Для такого калибра но он даже на дымой на внимание не обратил. Уничтожен. Урон подбирается к 200 тысячам, остаются 4 в 4, но вот сейчас Кремль там на центре с полным запасом прочности, да еще с каким за счет вот этих точек, у него там аж 113 тысяч. Ну зато здесь есть возможность безнаказанно сейчас пострелять. Дымой на никто сделал. ничего не может, да, вот такая позиция сейчас у него комфортная. Ну и да, он рлс там, кто Пуэрто Рика включил. А что толку? Ну сейчас вон Фандера там союзную, возможно, доберут. Куда вот Мекленбург поперся, блин? Куда-то за острова там что то убежал, спрятался, блин. Ямато вражеский, конечно, отжигает. Ну, я понимаю, у тебя дальность 26 тысяч, блин. Но смысл игры заключается не только в нанесении урона. Да еще и большинство игроков, мне кажется, просто не, не умеют отыгрывать от дальней дистанции, да? Потому что сколько вот таких линкоров, по итогам боя смотришь. А они там... Внизу у списка по заработанному опыту То есть, ну, То есть, ты стрелять не умеешь тогда Либо ты садись на другой корабль, да, там Если ты не умеешь играть в эту Так сказать, <laughs> в этот геймплей То есть, на линкоре отыгрывать на пределе Играй на чем то другом Ну, а может уже игрока это Лучшее, может, что он способен Куда там вот сейчас Сетл? Зачем ты выкатываешься на Пуэрто Рика? Зачем? Не знаю. А, ну он может там от Фандера убегал просто уже загнали в угол. Ну. Да, здесь остались вдвоем против четверых, но от Мекленбурга сейчас там помощи. Ну по крайней мере отвлечет на себя вражескую грозы возможно. До свидания Пуэрто-Рико. Уличный... Это третий противник, еще основной калибр. Смотрю, игрок заработал. И Мекленбург опять. Вот. Ну куда уже в такой ситуации? У тебя прочности, блин, в четыре раза больше, чем у этого оставшегося Гросса. Чего ты от него бежишь? Иди просто уже спокойно. Да, он тем более, там, если ты в ПМК, там добрать Гросса вообще не составит никакого труда. Просто аккуратно там, ромбиком, не подставляй борт и все. Ну или вообще там носом к нему. И ничего он тебе не сделает. Нет, блин, убегает. Что ж ты за зверюк то такая неведомая? Кремль зашел на захват. Но, по-моему, даже если он точку захватит, это уже навряд ли что-то изменит. Ну, хотя не, учитывая, с какой скоростью очки за эту центральную точку набираются. Ладно, я считать сейчас не буду. Ну, дымой, ну, просто достаточно сбить захват, да, когда вот там подождать, выждать момент. Так сказать, тянуть время. Ну, вот, сейчас за свет попал, пора стрелять. Ну, сейчас можно, опять же, да, уйти из-под огня, вон за остров закатиться. Да, Кремль еще дает неудачный зал, Считай, что мимо. Ну все, захват сбит. 990 очков, по-моему... По-моему, уже здесь противник ничего не сделает. Главное... Главное дымойно ну, не слиться. Хотя время тянет. Есть еще пожар, но вот здесь... Серьезный урон Кремль наносит. Демон спрятался, ну и при помощи РЛС Можно еще несколько залпов сделать 40 с лишним секунд она работает Плюс там Мекленбург С дальней дистанции Ни хрена не делает да? Ну видно было, снаряды летели, ну что он может У него калибр слишком маленький ГК, чтобы Кремлюн такой на таком расстоянии что-то сделать. Ну, по-моему, сейчас уничтожает Кремля. И, и все. Всем спасибо за внимание. Не забываем подписываться на канал. Кому понравилось, обязательно с вами понравилось. Всем удачи, до новых встреч. Пока-пока.